У меня к вам вопрос. У вас возникала проблема при сварке нержавеющей стали толщиной 0,8 мм? Возможно, вы хотели узнать, как сделать эту работу проще и быстрее. Если да, тогда этот выпуск обязателен к просмотру. Сегодня я расскажу и самое главное дам рекомендации, как сделать эту работу легче. Давайте не будем терять время и начнем. Приветствую вас, меня зовут Алексей Петрухин, и сегодня мы поговорим, как же сварить 0,8 мм. Ну, в первую очередь, подготовка металла. Второе, настройка сварочного оборудования. Третье, техника выполнения. И четвертое, это проблема во время сварки, как от них избавиться. Давайте начнем с первого, подготовка металла. Важный момент при сварке толщины 0,8 мм. Откуда эта деталь? В идеале, конечно, чтобы это было нарублено на гильотине, либо это с лазерной или плазменной резки. Но если с лазерной или плазменной резки, тогда обязательно убираем окалину. Если вы ее оставите, будут проблемы во время сварки, а нам проблемы не нужны. Поэтому убираем. Если не убрали, тогда у вас будет нестабильная дуга, будет гулять из стороны в сторону. Ванна будет то шире, то уже. И будет все пениться, пузыриться. Но одним словом, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому обязательно убираем окалину. Убирать ее тоже нужно правильно. Если мы будем точить сверху и снизу лепестковым, у нас и так толщина 0,8. А вы еще ее сделаете как ножик. И тогда вот точно не сварить. Поэтому, если убираем, то делаем это все аккуратно. Не нужно давить на нее. Нам нужно сбить вот эту вот окалин. Когда мы прошлись сверху-снизу, проходимся торец. Но аккуратно тоже не давите. Иногда подкусывают диск, и он вылетает, бьет опять в лист, и лист ломает. Поэтому аккуратно. Можете пройтись напильником и радоваться жизни. Это вот когда у нас гильотины и с или плазменные резки. Но не всегда же так. Иногда приносят деталь на ремонт. Здесь уже от ситуации, если есть возможность почистить торец, чистим. Если нет возможности, тогда все это дело прихватываем. Ну, к примеру, у нас листы вот так криво, мы должны все это выровнять и аккуратно прихватить. То есть на расстоянии там, 15 мм, ну, даже поменьше, потому что 0,8 деформирует очень сильно и нужно как можно чаще делать прихватки. Про них мы чуть-чуть подальше поговорим. Здесь важный момент, не выставлять зазор. Да даже если вы с гелетиной или с лазерной, или плазменной резки, не нужно выставлять зазор. Вообще не нужно. Если выставили зазор, ничего не получится. Ну, сварите, но будет все вот так вот. Поэтому выставляем все. Плотное. И все у вас получится. К примеру, к примеру принесли ведро. Ну это не ведро, а какая-нибудь. Ну у меня ведро просто есть, и вот на примере этого я и расскажу. Принесли и условно вот здесь вот трещин, но ну, держит у нас вот этот угол и вот этот угол. Но ну, а вот здесь все разошлось. Про что я только что рассказывал, вы должны все это дело выровнять и прихватить, после чего будете проваривать. Проваривать будете от центра в края, либо через расстояние. Если лопнуло вот это место, здесь проходимся ацетоном, после чего стыкуем. А не от края, смотрим, где центр. Центр. Разбиваем центр. Разбиваем центр. И потом здесь две прихватки, здесь две прихватки, здесь две прихватки, здесь две прихватки. Если начнем с одного края, есть возможность, что у нас утянет царгу ну вот круг мы ее просто привыкли на ямкостях называть царга и у вас здесь будет либо зазор либо будет выпирать лишнее если будет выпирать лишнее, вы конечно сточите а если будет не хватать, тогда придется вырезать заплатку и приваривать если будет здесь зазор, тогда опять же придется вам использовать заплатку вы прикладываете сверху и провариваете с двух сторон вот мы и подошли к настройке сварочного аппарата. Буду показывать на примере своего аппарата, как ни странно. И хочется немного уйти в сторону и поговорить про сварочное оборудование. У большинства из вас не такое оборудование, а вот оборудование, где много-много крутилок, инкодеров, ну вот как они там по научному называются. Я думаю, вы поняли, что, да, вот эти вот барашки. Если у вас аппарат, вот где много крутилок, там начинается шоу интуиция. Ну, вот, к примеру, я сейчас говорю, нужно поставить 0.3. А у вас от нуля ну, здесь написано 0, а тут 5. А где здесь 0.3? И так далее. Ну, короче, если вы только думаете приобретать сварочный аппарат, не берите вот аппарат, где много-много крутилок. Да, его можно настроить, не проблема. Но зачем вам лишний геморрой? Когда у вас есть вот аппарат, здесь одна крутилка, и все отображается на дисплее. Все видно. И также кривая диаграмма наша. Все, одна крутилка. Не сто. И вы... Это что такое за самолет? Ладно, это другая история. Давайте продолжим. Настройка сварочного аппарата. Ну, в первую очередь... В первую очередь... Бесконтактный поджиг, ХФ, далее режим ДС, то есть постоянка, далее как вы будете, два такта или четыре такта, что вы больше предпочитаете, я вот люблю больше сварить на четырех тактах, но многим это может не подойти и вы используете тогда два такта, то есть кнопку нажали, отпустили, дуга прекратила гореть. Хочется рассказать немного про функцию спот. Ну, конечно, здесь ее нету, но можно добиться этого что-то похожего. Делается все просто: выбираем два такта. Время предпродувки 0,5, нижний ток 5 ампер. Время нарастания 0. Ток база ставим в зависимости от ситуации. Ну, возьмите пару образцов, попробуйте и поймете, какой ток нужно будет поставить. Время спада выставляем в 0, тоже 0 секунд. Нижний ток 5 ампер, или меньше, если у вас. И после продувка 4 секунды. Ну, если есть возможность, конечно, ставьте 6 секунд. Все, у вас появилось что-то похожее на функцию спад. Здесь уже зависят от вашей моторики, как вы будете быстро сжать и отпускать кнопку. Но это легче, чем... Короче, легче это. Попробуйте и узнайте. А давайте теперь перейдем к настройке нашей задачи. Я выбираю для себя 4 такта. Предпродувка 0,3. Нижний ток 5 А. Время нарастания 1 секунда. Сейчас расскажу, почему 1 секунда. Базу я поставлю 35 ампер, у меня нижний ток 5 ампер, база 35, и секунда будет подниматься вот с этого тока до 35 в секунду. Когда я пойму, что мне будет достаточно тока, его просто может быть много или мало, но ну, а я где-то пойму в этом диапазоне, что мне его достаточно. Я отпущу кнопку, либо я нажму и прекратится процесс горения дуги. Поэтому вот я использую вот такую вот фишку для себя. То есть секунда нужна для того, чтобы поймать момент, когда у нас металл прихватит. Все. Базу я поставил 35. Время склада 0.3. Нижний ток 5 ампер, после продувка 4 секунды, но если есть возможность, ставим 6, чтобы защитить вольфрам. По настройке все понятно, надеюсь. Если нет, пишите в комментариях, я отвечу. Переходим к настройке аргона. Его я выставлю 10-12 литров. Вольфрам я буду использовать ВЛ-15 или wl ВЛ 20 это голубой или золотой. Разницы особо не вижу, так они маленькие, и вольфрам не будет слишком сильно разрушаться. Буду использовать газовую линзу, керамика номер 8, да и это, наверное, все. Техника выполнения. Как говорит мой хороший знакомый, один и тот же сварной шов можно выполнить тысячу разными способами, а вот тонкости будут одни и те же. Я полностью подписываюсь под этими словами. И давайте я уже начну рассказывать вам, с чего стоит начать. Ну, в первую очередь, это заточка вольфрама. Она должна быть примерно от 20 до 25 градусов. Если у вас нет специальной машинки, чтобы отследить этот градус, тогда от основания заточки до кончика... Примерно составляет 8-9 миллиметров. Можно там даже, ну не 8, а 7-9. Это будет нормально. Далее. Вылет вольфрама из горелки. Он должен составлять примерно 8-10 миллиметров. И у нас автоматически образовывается угол атаки, который нам нужен. Если вот представим, керамикой будем упираться на стол и вольфрамом. Здесь будет примерно 30 градусов. Нам это и нужно. Почему 30 градусов, а не перпендикулярно держать Нам не нужно проваривать металл. Он у нас тонкий. и Нам нужно, чтобы дуга шла как бы по касательной. А при наклоне 30 градусов угла атаки мы идем как бы по касательно, и у нас все сваривается. Далее, как же вести? Ну, если мы не можем ставить руку на стол, тогда мы как-то держим ее в подвешенном состоянии. Но вначале я не рекомендую, потому что у вас еще слабые мышцы, и очень тяжело держать на, проти... на продолжительном шве, вот это вот расстояние, а расстояние от вольфрама до металла должно составлять прям вот минимальное, миллиметр или два, то есть стараться держать короткую дугу. Лучше поставить руку на стол, либо что у вас там может быть, может быть труба какая-то, также можно упираться вот этим местом и проводить. В этот момент мы расслабляем вот это место. Просто как упор. Напряжение сейчас вот здесь. Моя задача просто протянуть вот этот вот момент. Будет вот так, так, так. Вот это место ну, в напряжении. Ну а теперь давайте посмотрим, как это все выглядит через светофильтр. Бам! И разбил керамику. Не надо так. Какие же в основном ошибки у новичков? Ну, в первую очередь, это неправильный угол атаки, когда мы держим ее перпендикулярно горелку и свариваем. Здесь металл, хочешь не хочет, начнет расходиться, и это неуправляемый процесс. Поэтому завалите угол атаки, и все вот получится. Второе, заточка. Хотя она может и быть немного меньше, но лучше использовать такую. Здесь у нас сварочное пятно, сварочная ванна становится шире и управлять чуть легче. Может вам не подойти, вы используете тогда угол, отта... угол заточки, на ну, другой. Например, 25-30. Уже нужно отталкиваться от того, что вы умеете делать. То есть в любом случае, что, я бы, вам... что бы я вам тут не наговорил, вы пробуете что-то что-то внедряете, а что-то отбрасываете, потому что мои рекомендации могут вам не подойти, ребят. Я не даю вам таблетку, которая научит вас варить вот так вот. Нет, я даю рекомендации, а что-то кому-то подойдет, а кому-то не подойдет. Поэтому пробуйте, и у вас обязательно все получится. Следующая ошибка, это когда мы Начинаем сваривать с присадкой и берем ее очень толстую. У нас 0,8. Ну вот хотя бы использовать миллиметровку, это нормально. А мы взяли 2,4. У нас, чтобы расплавить присадку 2,4, нужен сварочный ток намного выше. И это совсем неправильно. Да, чуть не забыл. Можно заварить зазор. Но его просто от него никак не уйти. Он образовался. Вы берете присадку сверху на зазор и дугу держите на присадке вы как бы плавите присадку и автоматически вы свариваете два листа это тоже можно использовать чуть не забыл как удачно что я вспомнил поэтому пользуйтесь если прожигаете значит высокий сварочный ток если неуправляемая дуга, значит, с подачей аргона, потому что его тоже не должно быть много. Как-то так, как-то так. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях, и мы в дальнейшем разберем. После сварки цинкой я сразу же приобрел себе маску с принудиловкой. Это спидглаз, 3M. Короче, пользуюсь ей уже месяц. Нашел как в ней плюсы, так и минусы. Это с забралом. Нравится мне эта функция. Обязательно сниму про нее обзор. Но ну, а на этом, наверное, нужно заканчивать. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте вот такие вот пальцы вверх. Ну, если не понравилось, можете поставить и вниз. Ничего не поменяется, только мое настроение. Ну ладно, хорошо, что вы досмотрели это видео до конца. С вами не прощаюсь, я а говорю, до встречи в новых видео. Пока!